Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами Школа Рукоделия и я Вика. Сегодня такое познавательное видео, ну, отдыхающее познавательное. Немного я вам поболтаю. Сняла я втихаря, конечно же, сняла я магазин в Чехии. Значит, показываю, что продают и какие цены там будет видно. Ну, в общем, выбор не ахти, девчонки, не ахти, как я и говорила, выбрать нечего. Но показываю, чтобы вы понимали, почему я все время жалуюсь. Вот, это, вот эта пряжа, которая есть, в основном чешского производства и в основном акрил почему-то. Потому что, я так понимаю, они не вяжут. Вот это вот ярд на у них, как бы есть, не дешевая цена цены, не дешевые совершенно, девчонки. Есть Ализа, есть Yard -Nard, но из серии вот этих самых дешевых как бы вариантов, вот вот это вот чешского производства, вот, вот такие вот этикетки, ну в общем, Гималая, видите, вот это я показываю. Кстати, это видео снимала давно, подпольно, подпольно снимала. Еще у меня есть идея, девчонки, снять Ализа Пуфи, кстати, видите, есть. В Чехии, ну, цена тоже бомбезная. Ну, в общем, все, цены ужасные. Ну, не ужас, Ну, сейчас я понимаю, цены везде высокие. Вот, поэтому, как бы, нечему удивляться, что в Чехии они такие. Ну, вот этот вот магазин, он самый большой в большом городе, где я жила, в городе Цкралове, где живет моя дочка. И вот это вот, сейчас я прохожу, это все... И честского производства пряжи и практически все оно акрил, акрил, акрил. Вот. И ничего такого, как бы, ну не про, не знаю, с чем это связано. Ну в общем, акрил почему-то, наверное, не продается просто, поэтому. Э, что хочу сказать, много хлопка. Вот игрушки, они вяжут вот эти амигурами или амигуруми как они правильно называются, и вот. Макраме тоже есть достаточно хороший выбор, и Арнард, и Ализей, и вот это вот э, трикотажная пряжа, это тоже есть, вот, ну, тоже непонятно, чье это производство, но не Турция, не Турция тоже какие-то, не знаю, по, цвет, по цветам выбор хороший. Вот, спрашивали у меня девчонки по поводу пряжи, где я покупаю в Чехии пряжу, да где придется, вот в основном я ее не покупаю, здесь мне, честно, такие деньги платить жалко, вот, поэтому по возможности, вот сейчас мне подруга привезла с Украины, Еленочка передала, вот, конечно, есть вот ализа Пуффи я заказывала здесь, очень дорого, один моток мне обходился около 3 долларов. Это очень дорого. Это намного дороже, чем в Украине. Я брала вот такие вот наборы крючков. Там. Вот. Поэтому я стараюсь, когда еду, я еду с двумя ченоданами пряжи с Украины. И вот сейчас я просто не езжу из-за ситуации сложившейся. Вот. И не привозят именно с Украины. И знаете, что я хочу сказать? говорила с Леночкой, и она посылает девчонкам, девчонки кооперируются и посылают с Украины сюда, в Европу, пряжу. То есть выгодно там 5 килограмм, допустим, там девчонки несколько человек, они собирают заказ на 5 килограмм пряжи, и тогда это очень выгодно. Это намного выгоднее, чем купить даже в Польше, в Чехии, в Германии в европе да пряжу так что если вы допустим находитесь в европе потому что вопросов у меня много было по этому поводу я под видео оставлю ссылочку на леночку на instagram э, и вайбер там номер телефона на вайбер на нее и складом я знаю в складе у нее достаточно большой выбор пряжи а, и она посылает по всему миру вот. Вот, видите, спиц большое количество, выбор. Ну, знаете, я вам скажу, я вот сколько раз туда хожу. Мадам Трикот, да, вот это, по-моему, пряжа, это тоже турецкая у них. Вот это, кстати, я ее и держала первый раз в руках, эту пряжу. Ярнард Art Baby Color. Ну, эту я знаю, с этой я вязала, здесь же покупала. Вот прям целая стоечка вот эта. Янарт Бэйби Коврунака. Это тоже, кстати, первый раз держала в руках. Но я почему-то вот такие вот пряжи не люблю. Хотя, может, и зря. Может, зря. Может, я все-таки к ним. 78 крон. Вот видели моток? 78 крон. Это 3,5 доллара. Это чешского производства. Вот эта пряжа, кстати, очень хорошего качества. Там шерсть и дорогая она. Вот в закупке даже дорогая, поэтому мне ее прислали как бы попробовать по одному матку, я пробовала, хорошая, но, но не более, как бы, вот. вот, это красивая, очень секционная пряжа, ну, как видите, да, чешского производства акрил, э, ярнар, там кое-что, немного, немного, я вам скажу, ализе немного, Совсем мало. Я не знаю, как обстоят дела в Праге. вот. Но вот в Градецк-Кралове, вот это самый, я же говорю, самый хороший магазин, в котором практически всегда пусто. Вот такие вот дела. И еще, девчонки, что хотела вам рассказать, вот тоже я держу, это все чешского производства и все акрил. Вот. Что хотела сказать... Я хочу, знаете, что хочу сделать? Я хочу поехать. Есть в Раге магазин Брунелла Кучинели. Вот как только выйдет осенняя коллекция, я хочу поехать туда, но вот я не знаю, как мне снять, я ж не могу ходить там с телефоном и снимать для вас вот видеоэкскурсию по магазину Брунелла Кучинели. Мне вот очень хочется эти все вещи пощупать руками, попробовать, какие они, какая пряжа на ощупь, вот что она из себя представляет и как она в реале выглядит. Понятное дело, я могу вам рассказать, но я же хочу вам и показать, поэтому я вот все думаю, может мне заказать какую-то камеру, вот такую вот есть ручка камера, да, вставить ручку и поснимать. Вот про такую авантюру я для вас решилась, мне самой интересно, но мне же хочется и вам показать, понимаете, раз мы уже варимся в этом котле брендовых вещей, которые мы повторяем, нам же нужно сходить и посмотреть. Понимаете? И я совершенно случайно обнаружила этот магазин. Я что-то не думала, что он в Чехии есть. В общем, девчонки, я в него схожу обязательно. Обязательно схожу. Ну, вот вопрос в том, может, кто знает, как, как это все дело делается и на что снимается скрытая съемка, да? Вот я бы купила, вы знаете. Потому что каждый сезон, вот, каждый сезон у них новые вещи, да? И, и нам же интересно, правильно, мы же должны повторить, и я же должна вот эту пряжу видеть, понимаете, тогда я буду лучше понимать это все дело, и лучше у меня получится. Я Во-вторых, -во я же могу там рассмотреть более детально сами, сами детали кроя, вот, поэтому вот у меня такая зародилась идея, я прям, прям прям поеду сто процентов, но мне надо подготовиться, мне надо подготовиться, мне нужно что-то придумать с камерой, вот, <coughs> чтобы, чтобы, я могла как бы ходить просто так, вот, да, при этом камера пусть где-то там в кармашке снимает. да, а я буду рассматривать, я буду пробовать, потом я это все озвучу уже потом, уже когда видео будет снято, и я вам это все расскажу свои впечатления, свои как бы ощущения от этого всего, стоят ли они эти вещи, тех денег, которых они стоят. Да, вот мне очень интересно, и мне очень интересно вам показать. Поэтому, девчонки, вот, видите, Ализе, ну, цена там, мама не горюй, а ну, цена, цена, цена, Вика, ну, покажи цену. 80. Вот и сама, вот смотрю на видео, озвучиваю, и не увидела цену. Сама себе показала, ничего не увидела. 49. 49. Но ну, это, это что-то не, не турецкое, это что-то чешское. Ну, в общем, вот так вот. Чуть-чуть нака, чуть-чуть Ализе, Ализе и чуть-чуть ярнард. Вот. И как бы большого ничего, как бы, большого выбора нет. Вот ярнарт. Я, кстати, эти все пряжи я тоже очень многого не, не знаю и не пробовала. 85 крун моточек. Это у нас 3,5 долларов. Ангора Актив, не знаю, ну это, наверное, что-то из этого, из Ангора Голд, из серии вот этой вот дешевых ангор. Вот, вот. Так что вот так, вот, девчонки, у кого есть опыт, кто знает, где купить, как называется, вот такая вот камера для скры скрытой съемки, я ее куплю ради общего дела ради будущего нашего, чтобы мы могли точнее делать эти все модели, пока нам еще никто не запретил. Я бы купила эту, эту камеру и сходила в магазин. Вот, вот. Хотя может там и разрешат снимать. Ну, в общем, не знаю, девчонки. Вот такие вот у меня планы. Вот такой вот магазин пряжи в Чехии. Вот, как вы видите, людей там... Практически я всегда хожу. Одна, может, еще кто-то ходит. вот это там, Чтобы там толкались, да никогда в жизни там не толкаются. Вот поэтому вот такой вот магазин. Вот там вверху стоят эти ну, для макароме, для сумок пряжи. Вот это есть. Вы знаете, что заметила? Что чехи больше крючком вяжут, чем спицами. Поэтому вот эта пряжа хлопочек, которая сто процентов акрил вот вся она акрил вот почему так я не знаю но ну, это наверное она самая дешевая и пользуется спросом а то что натуральное, скорее всего не продается вот такой вывод я могу сделать вот тоже красиво не знаю чья вот это. Так вот, мои хорошие. Что хотела еще сказать? Да ничего не хотела сказать. Хотела сказать, что я сниму вам все-таки магазин. И вот хотела сказать, что вот такая вот пряжа в Чехии. Да, и кто хочет действительно. Это прямо сейчас мне пришла мысль, что по поводу заказов с украинской пряжи, то под видео ссылочка на леночку обращайтесь, она все знает, все вам расскажет, посчитает. Но ну, я же говорю, конечно же, это не мотоки, не упаковка. Выгодно, она, говорит, считала самый выгодный вариант 5 килограмм. Вот тогда разбивается цена пересылки на эту пряжу и получается намного выгоднее, чем в Европе. Одна упаковка, понятное дело, невыгодна. Вот, поэтому, если у вас есть с кем скооперироваться, то, пожалуйста, тогда у вас есть хороший вариант приобретения пряжи. Ну, а это, кстати, я уже зашла в стеллажик со скидками. Часто очень по скидкам продается. Кстати, вот это что за пряжа, девчонки? Кто из нее вязал? Прям меха-меха. Вот. Все, девчонки, на сегодня все. Я с вами прощаюсь. С вами была Вика школа рукоделия. Всем пока-пока.